Розетка таймер ТМ211 предназначен для автоматического включения и выключения нагрузки по заданному времени. В сутки может включить или выключить нагрузку 8 раз, с минимальным интервалом 1 минута. Таймер имеет питающий элемент, и поэтому при пропадании питания настройки таймера не сбиваются. Размеры таймера вы видите на экране. Коммутирует нагрузку электромагнитное реле. Которое вы видите на экране. Резистивную нагрузку, то есть стены, больше 2,5 кВт подключать не рекомендую. Индуктивную нагрузку, то есть электродвигателя, больше 1 кВт подключать не рекомендую. Лампы накаливания не больше 200 Вт. Установка текущего времени. Нажимаем любым острым предметом на кнопку Reset. Этим действием мы обнуляем текущее время и настройки таймера. После этого нажимаем и удерживаем кнопку Clock. Нажатием кнопки Day мы можем установить день недели. Установим понедельник. Нажатием кнопки Hour устанавливаем текущее время.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 Вся неделя. С понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье. Вся неделя, кроме воскресенья. Понедельник, среда, пятница. Четверг, пятница, суббота. Понедельник, вторник, вторник среда. Четверг, пятница, суббота. Понедельник, среда, пятница, воскресенье. Выбираем все дни недели. Нажатием на кнопки «Hower» выбираем часы. Выбираем 19.00, то есть 7 часов вечера. Кнопкой МИН выбираем минуты. Выбираем 30 минут. Еще раз нажимаем на кнопку таймер. На дисплее появится один OF. Это время, когда разомкнутся контакты реле, то есть выключится нагрузка. Кнопкой Day выбираем день недели, выбираем всю неделю. Кнопкой Hour выбираем часы, выбираем 7 утра. Кнопкой Min выбираем минуты, выбираем 30 минут.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 По умолчанию будет стоять режим «Авто». Это режим, при котором таймер будет включать и выключать нагрузку по заданной программе. В нашем случае в 19.30 включит нагрузку, в 7 утра выключит нагрузку. Режим Off. нагрузка постоянно выключена, режим On. нагрузка постоянно включена. В нижней части дисплея будет отображаться выбранный режим. Кнопкой с надписью «C1» можно быстро удалить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 еще раз нажимаем на кнопку C1. Настройка восстановилась.